Погнали, друзья. А, запалили сапера. Несем, несем, несем. Кидай, кидай, беги, беги, беги, беги, беги. Так, так, секундочку, ложись. Ложись, паника, паника, паника, нас чуть было не спалили. А у нас сегодня в выпуске игрушечка под названием команда с 2 HD Remaster. Это у нас, значит, военная тактическая стратегия времен Второй мировой войны. Я думаю, что многие игроки вспомнят старенькую игру команда с 2. И вы, ребятки, я, как и я, долго ждали ее обновления. Так вот, ребятки, оно перед вами вышло совсем-таки недавно. Буквально с пылу, с жару я покажу вам сейчас и расскажу, что у нас здесь нового и интересного. Ну, а вы для себя сделаете выводы, стоит ли играть в эту игрушечку или же нет, и не потратите зря лишний раз свое драгоценнейшее время. Ну, а перед началом видео я прошу тебя о малюсенькой просьбе. Поставь, пожалуйста, лайкосик под видосик, а братишка Scratch тебе будет безмерно благодарен, так как для него лайки это как двигатель прогресса. Для тебя совсем ничего не стоит, а для меня офигенная поддержка. Ну что ж, ближе к делу. Команда с 2 HD Remaster. А, чем она нас может порадовать. Давайте сейчас я вам все продемонстрирую. Начнем новую игру и посмотрим, что у нас тут интересного. Первая глава учебного лагерь сапер. Вот мы устраним ее. Командир остальные враги не окажут нам существенного сопротивления. Вор, сапер, первым делом бесшумно снимаем этих двоих на входе. Я могу залезть на провода, раскачаться и спрыгнуть на ту сторону. Там есть какой-то ящик, может быть, в нем найдется что-то интересное. Так, отлично, у нас тут уже тактику прорабатывает наш парень. Сапер, если найдешь ножницы по металлу, принести их сюда, я перережу изгородь и сниму мины. Итак, ребятки, начинаем а, играть в с 2 HD Ремастер, Тактическая стратежечка и у нас первая миссия. Нам необходимо достигнуть а, цели, достигнуть ящичка. И принести этот ящичек нашему командору, да. Я так понимаю, нам сейчас необходимо играть за вот этих двух ребят. Это у нас, значит, а, сапер, я так понимаю, и какой-то еще один а, человек. Классификации я их сразу же не вижу, но вот здесь мы можем посмотреть некоторые умения. Да, вот таким вот образом мы можем между ними переключаться. Здесь у этого парня есть пистолет и какой то еще приспособление... Это миноискатель, да. Так, ты что это встал-то, а? а ну-ка ложись. Да-да-да, ложись, браток, иначе тебя заметят. Так, что же, ребятки, здесь нам предстоит сейчас сделать? Давайте посмотрим... Я так понимаю, мы против фашистов, как видите, вот там вот ребятки у нас со всех сторон, да, в касочках таких, да, все сереньких, это у нас фашисты, нацисты, как у нас они называются еще, я не знаю, вот мы сейчас мимо них и должны будем пробраться, а наша конечная цель это вот этот вот ящичек, да, в котором есть ножницы по металлу, они нужны для того, чтобы сапер смог прорезать ограждение и пройти дальше. Так, ну что ж, давайте какие-то уже делать действия, я так понимаю, да, не нужно стоять на месте. Пытаемся, выдвигаемся. Так, это что за значки Давайте посмотрим. Так, выбираем нашего а, вот этого паренька. Интересно, есть какие-то у них характеристики или же нет? Так, главное, чтобы нас а, не спалили, не спалили. Так, нет, я что-то не вижу пока никаких характеристик, но сейчас будем читать. Так, что нам нужно? Так, а, сектор, сектора обзора а если, если вы щелкните на значке Глаза справа сверху Вы будете удерживать таб Или будете удерживать таб, а курсор примет вид значка Сектора обзора, после этого Щелкните левой кнопкой мыши на солдате противника Чтобы узнать куда он смотрит И если противник спокоен, сектор его обзора Обозначается зеленым цветом А в случае тревоги красным Так, интересно, давайте посмотрим а Куда же смотрит этот тип, вот Да, ребятки, мы увидели, что сектор обзора у него в ту сторону Этот тип куда смотрит, ага, он тут Смотрит и он еще плюс патрулирует. Этот смотрит туда. Этот здесь в кустиках сидит. Естественно, палит а вот эти кустики, да ну, туда тоже нежелательно заходить. Так ну и давайте подойдем вот сюда на вот следующие значочки глянем. Оглушение противников прикажите саперу, оглушить часового. Для этого нажмите К, чтобы выбрать действие оглушить. А затем укажите курсором на часового. Ага, то есть на Q мы оглушаем. Не нажмите левая кнопка а, мыши. А, понял. Дальше. Пока оглушенный часовой лежит на земле, его надо быстро связать. А, нажмите и удержите Shift, ага. а затем укажите на часового. То есть а, сначала Q, а после Shift... Когда курсор примет вид веревки и кляпа, нажмите левая кнопка мыши. Так, это принято. То есть сначала носку, потом shift. Мы связываем. И после, заметив связанного часового, другие противники поднимут тревогу. Тела убитых или оглушенных врагов можно прятать в высокой траве или другой растительности. А также выбрасывать в море. Чтобы взять тело, нажм... щелкните на нем левой кнопкой мыши при нажатой клавише shift. Чтобы бросить тело, нажмите правая кнопка мыши. Главное, ребятки, в этом всем не запутаться. Да? Давайте попробуем уже сейчас оглушить этого типа, оглушенного противника можно обыскать, для этого нажмите W, укажите изменившимся курсором на противника и щелкните LKM. Так, ну все, ребят, вроде запомнил, давайте попробуем, сначала, значит, оглушаем, да, этого типа вот таким вот ударом в голову, потом связываем, я так понимаю, да, так, стихонечко с shift -ом. С шифтом с зажатым связываем. Так, мы сейчас что делаем вообще? Не пойму. Не пойму я, что мы сейчас делаем. А, надо саперу, наверное, приказать его связать. Давайте попробуем сапером. Так, я так понимаю, что сейчас его, наверное, запалят. Так, мы пока обратно отойдем в кустики. А, мне вроде говорили про сапера, но сапер у нас вот этот, который с миноискателем, он и логичен. Так! Ага, тревога, тревога. Ты че, браток, поднимайся, давай, вставай уже. Ты че развалился здесь? Вы видели, ребятки? Он сам встал уже, да? И и уже начинает шариться. Так, главное, чтобы нас не спалили. Давайте посмотрим, куда он смотрит и куда он смотрит этот человек. Да, мы, ребятки, в опасной сейчас ну, зоне находимся, потому что это все место прослеживается и просматривается. Сейчас попытаемся тихонечко вылезем из кустов. Сейчас, как, когда этот тип идет, да, все. И потихонечку выдвигаемся к этому типу. Нам нужно его оглушить. Давайте еще раз проделаем то, что мы уже делали. Так, оглушаем. А, связать необходимо с шифтом. Так, вот сейчас наш сапер, я смотрю, связывать типа и надо бы как-то его... А... Я так понимаю, утащить, да, вот сюда несем. Вот сюда в кустике несем его. Вот так, оттаскиваем. Отлично. Здесь можно его, наверное, и положить Давай, выбрасывай его здесь Так, подожди, а ты что не выбрасываешь его? Как? А, на правую кнопку мыши Так, все, положили И теперь его можно здесь обускать Так, ты сам-то приля... приляг уже, отлично Вроде он прилег а, Интересно, если его сейчас об... не, не обнаружат на месте Что с ним сделают? Так, и мы можем его осмотреть Давайте осмотрим вот так вот Ага, на, на W, как нам говорили И что мы видим, ребятки? У, у этого солдата есть а Это что такое? Это пачка сигарет а, Есть это что такое? Немецкая винтовка И... Это солдатская форма. А, можно также каждую вот эту каждый предмет можно посмотреть и почитать про него. Я думаю, все это можно будет, естественно, сделать. Так, ну а мы перемещаем этот предмет к себе в инвентарь, пока у нас есть место. Винтовочку мы тоже перемещаем. Место... Так, так, так, почему так? Не перемещается. Может быть, закрыть надо? Ага, потому, ребятки, не перемещалось. И пачка сигарет. Так, а как-то быстро можно это все перемещать? Не пойму. Как-то прям, чтобы разом раз забрал и все. Надо обязательно вот так перекладывать. Ну да ладно. Так, забрали мы, значит, у этого солдата м, все, что было. Я только, правда, не знаю, как можно использовать винтовку. Ее нужно сюда экипировать или что-то с ней делать. А, я что, ее выкинул, что ли? Как так-то? Так, а, так ну-ка, давайте-ка выйдем отсюда. Винтовку-то я что, выкинул, что ли? Или как? Или как? А, а, подождите, пачка сигарет у нас появилась. Это я вижу. А, можно также Так, это у нас инвентарь. А понял, это инвентарь одного, а это солдата. Все, все, все, ребятки, понятно, потихонечку разбираемся. Так, ну что, сейчас спали-то, они а, да, на месте нет этого гада, нет на месте человечка. Что делать-то? Надо сейчас пройти вот сюда вот мне, я так понимаю. Так, давайте сохранимся секундочку. Так, значит сохранились и теперь нам необходимо посмотреть, что же. А вот она винтовка, кстати, винтовка лежит на земле. А подобрать ее что, нельзя? Так, а если этого типа взять? Он сможет подобрать? Нет. Так, ты что делаешь? Хороший, он уже, он, уже, он уже лежит. Успокойся, чувак. Успокойся. Так, как-то осмотреть. Давайте осмотрим. Ничего. А, это что такое? А, это отмычки. Это отмычки. Они находятся у нашего персонажа в кармане. Так, давайте-ка его... Так, это, я так понимаю, взять... Да, и понести его куда-то. Да, не будем. Ага, он уже, смотрите, без униформы. Надо его обшарить еще. Так, осматриваем. А, винтовка. Ага, винтовку взял наш Люпин. И теперь... А он, интересно, умеет ее вообще использовать или нет? Я вот даже не знаю, как-то в какой-то быстрый слот ее поместить не получается пока что. А, так, ну да ладно. Нам необходимо сейчас выдвинуться вот сюда. Где наши вообще цели? Есть у нас журнал с заданиями, которые нам необходимо выполнить. Цели нейтрализовать всех противников у пограничных ворот. Для этого вам нужно, нужно пройти на заставу. Отлично. Так, так, так, тут даже, ребятки, в дневничке нам подсказочки дают, да, что мы должны сделать. Мы должны вот к этому ящику пробраться, это я понял, да, противников, так, так, так, это я понял, выходим назад, дальше, значит, взять снайпер, взять саперные ножницы и из металлического ящика разрезать колючую проволоку, атаковать офицера и его отряд и... Добыть Содержимое деревянного ящика Да, много у нас задач Будьте осторожны Если вас противник настигнет То будет вам хана Мне так говорят Отлично, тогда сейчас мы попробуем значит, Вот сюда нам нужно прокраситься А для этого нужно вот этого типа нейтрализовать Давайте изучим, как у нас движется Вот этот вот тип Сейчас, секундочку Нам тут нужен быстрый ход Я сейчас попробую вот этим типом прокраситься туда а, вот к тому человеку, который чинит И забрать, собственно, его И здесь у нас останется один вот этот вот часовой Так, все, выдвигаемся выдвигаемся. Сейчас быстрый ход нужен Срочный, срочный быстрый ход Вырубаем этого типа и забираем его сразу же да? Берем, берем, берем, берем Давай, забирай Ах ты, ах ты, как-то забрать-то его же можно, а? Забрать, да зачем ты его бьешь-то так? Назад, сейчас уже, сейчас уже пойдет часовой Блин, надо было забрать Я не знаю, почему он не, не смог забрать так, так, так, а здесь что у нас? Сейчас, сейчас этот тип у нас повернется. О, спарил! Ты что, Петрович, ты что лежишь? А ну давай вставай! Вставай, я тебе говорю. Так, что-то он там ему дал, и этот тип у нас встает. Ну, я даже не знаю. Надо бы как-то его... Надо бы его как-то сейчас нейтрализовать по-другому. Так, все, выходи. Выходи, сапер. Сейчас попробуем сапера. Может быть, сапер получится, саперу получится как нужно его вырубить. Давайте посмотрим, только сапер у нас очень медленный, как я погляжу, и есть шанс того, что нас сейчас заметят, сейчас этот тип пойдет обратно, мы не успеем, так, надо его связать сначала, почему-то сапер умеет связывать, А, запалили сапера, несем, несем, несем, кидай, кидай, беги, беги, беги, беги, беги, бегом, бегом, уходим, уходим, черт, нашего сапера завалили, смотрите, что творится, а! Как так-то, а? Интересно, а можно? О, этого тоже запалили, как так-то, давай, боюсь. бейся, бейся, бейся, родной, так, вырубил, вы видели, да, вырубил, получилось вырубить, но надо прятаться, прятаться срочно, срочно прячемся в кусты, так, секундочку, под вопросы, ребятки, а, меня заметили, вырубай его, под, подползай вырубай, вырубай его, черт возьми, друзья, вырубили нас и как же так-то, как же так-то, загружаем нашу сохранялочку и продолжаем. Так, ну что ж, этот чувак, чувак, уходит. Да, пытаемся сапером проникнуть, потому что он умеет связывать. Сейчас, сейчас, я к тебе подойду. Стойте и не двигайтесь. Блин, а похоже, мы не успеем, да, сейчас. Мы, похоже, ведь не успеем. Так, давайте вырубим. Но толку-то от этого не будет. Так, продолжаем, ребятки, потихоньку вырубать. Сапер наш может не успеть. Да, да, да. Тот человек сейчас быстро развернется. Надо вырубать этого типа тогда, когда. Вот этот вот а, часовой, а, заметил, и паника, вот этот часовой а, повернется, точнее, первый раз зайдет сюда, вот сейчас он туда пошел, надо выждать, когда он даст а, заново круг, и после этого выдвигаться, секундочку, так, секундочку, ждем, ждем, ждем, продолжаем, в ожидании находимся, так, вот он подходит сюда. Здесь никого не видит, он уже и забыл, что здесь напарник у него стоял, а теперь его нет, черт возьми. Ха -ха. Он даже и не подозревает, наверное, подумал, что отошел куда-то отлить. Так, ну вот это сейчас не вариант, вот это сейчас не вариант, я так понимаю, и он вот сейчас вот подошел, отошел, опять присел, смотрите-ка. Нет-нет-нет, надо подождать. Так, все, приготовились, сейчас он отойдет и выдвигаемся, все, готовы, готовы, гоу-гоу-гоу. Сейчас он отойдет, отойти должен надолго, и поэтому мы должны успеть. Так, готовимся к маневру, так смотрим, что здесь нам говорят Лазание по столбам Ох, как, мы даже по столбам можем лазать Лазать по телефонным столбам и раскачиваться На проводах умеет только вор и зеленый берет Добраться до проводов можно двумя способами Поднявшись по столбу или спустившись из окна Висящего, э, висящего на проводах команда с не видит противники В процессе лазания шкала выносливости постепенно уменьшается Если она опустеет, ваш персонаж упадет на землю и может получить травму так понято принято так идем к этому наша задача подойти вот к этому типу и его быстренько оглушить Оглушаем, а свя связать, да, сейчас нужно его связать И, ребятки, нужно нести, берем, берем, берем этого типа и понесли, понесли Быстренько, быстренько в кустики сюда к этому же Да, не успевает нас заметить а, вот этот типок Так, выкидываем его здесь Так, так, так, давайте как бы его выкинуть Т Так, секундочку, а, на правую кнопку мыши Так, секундочку, надо теперь его тоже связать, я так понимаю Так, отойди уже сюда Отползаю уже сюда, тут у нас двое лежат связанные Так, давайте-ка мы его тоже обыщем сейчас Что здесь можно нам найти? Так, винтовку забрал Так, а, это я тоже подбираю вот Так, секундочку, положи его на место И вот этого типа нужно обшарить Или даже обсмотреть сначала Давайте посмотрим, что же у него есть Так, а мы находим тут еще одну форму солдата Естественно, мы ее забираем У нас место еще пока что есть или же нет что-то я не понял. Или мы две... А, у нас две формы. Десять штук мы можем таскать. Отлично. Так, это мы сделали... Теперь будем пробовать лазить по столбам. Так, выдвигайся наш малец, юнец, пора тебе уже, пора тебе уже идти на столб. Лазить по столбам, ребятки. Так, с шиф шифтом, я так понимаю, пробуем залезть на столб. Дальше что? Залазим на столб, давай, давай, давай, родной, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел. И по проводам, да, можно на следующий столб перелезть. Давайте, ребятки, даем команду. И наш вот этот боец, да, удалец, смотрите, что творит, а вот смотрите, что творится тут, а. Спускаемся, тут вроде нас никто не видит, да, замечательно, да, и движемся куда? Так, так, секундочку, ложись! Ложись, паника, паника, паника, нас чуть было не спалили. И в кустике сюда давай перемещаемся. Так, так, так, вот тут у нас кто-то в кустиках сидит, но мы его, похоже, достать не можем. Нам сейчас нужно этим удальцом, бойцом а, проникнуть вот туда вот к ящику. А как, интересно, по кустам-то шарится, я не знаю. Так, мы можем туда проползти, нет? Каким-то образом, давайте попробуем. Так, так, так, главное, а, да, можем, ребятки, проползти, я так понимаю, сейчас вот здесь мы сзади оползем и проникнем к этому ящичку, так, как же его обшарить-то, я не знаю, так, мы уже почти на месте, мы уже на месте, я так понимаю, или как, секундочку, что-то не хочет нас, наш боец ползти, так, давайте мы им приляжем и ползем дальше, все, вот он наш ящичек, мы почти его достигли, так, приляж, ты что встал-то, а? Вот дерзкий парень какой. Так, мы, ребятки, настигли этого ящика. И что мы там увидим в этом ящичке? Давайте пошаримся. Так, так, так, что-то заклинило. Ну, молодой, давай уже, давай. Так, надо посмотреть. Так, смотрим, друзья. И две гранаты. Ручная граната номер 36. ММК-1. Замечательно. Берем ее, естественно. Берем, берем. Так, и у нас, ребятки, так, ага, оставляем ключики свои. Ключики пригодятся. И берем, ребятки, саперные ножницы. Саперными ножницами можно резать колючую проволоку. Замечательно. Это как раз то, что нам нужно. Но это должен сделать, я так понимаю, наш сапер. Так, секундочку, сохраняем. И продолжаем, ребятки, наше а, движение. Секундочку. Так, а что тут у нас за подсказочка такая? Я же вроде достиг этого пункта, но ничего не происходит. Так, все, лезем обратно. Нам необходимо сейчас на этот стоп, Ждем, ребят, пока у нас уйдет оттуда Боец один, да, который здесь постоянно палит. Но можно вот так вот посмотреть, куда он смотрит. Так, в ту сторону пока что смотрит боец. Но нам нужно сейчас переместиться и передать ножницы. Все, выдвигаемся. Сейчас необходимо на столб лезть. Давай, лезь, братишка, на столб. Нам необходимо успеть перелезть. Давай, давай, давай, родной, пошел, пошел, пошел. Пока тот боец там находится, мы успеть должны перелезть. Давай, давай, ловче, ловче, шипче, шибче Блин, главное нам успеть перелезть Что-то мне подсказывает, Давай, давай, спускайся Ааа, -а -а, обратно пополз А у нас сейчас выносливость так закончится Нет, я чувствую, что я не успею, поэтому я лезу обратно Секундочку Куда-то он вообще пополз далеко Можно здесь спуститься, наверное Так, пробуем, ребятки, спускаемся А потому что выносливость у нашего бойца, она тоже не бесконечная Поднимаемся, спускаемся Так, секундочку Оп, оп, оп, спустились Так, нас, нас чуть было не запалили все, ждем, когда этот тип отойдет опять, и лезем дальше. Так, ну все, вот он отходит, можно теперь уже лезть. А я надеюсь, ты выносливость восстановил, да? Она тебе пригодится. Все, полезли на столб. На столбе нас, по крайней мере, точно не увидит, как нам говорили. Так, забираемся на столб, и нам сейчас необходимо переползти вот сюда. Отлично, поползли, поползли, поползли. Сейчас главное нам это слезть со, с этого всего дела быстренько. Так, слазь давай, слазь, родной. Твоя конечная уже здесь. И ползем к нашему... Так, можно пробежаться даже, я думаю, что нас никто не увидит Да, друзья, нас никто не увидел Так, подбегаем, значит, и надо как-то устроить сейчас обмен а, между нашим командором Так, как, как сделать обмен, давайте посмотрим Ага, вот, держи щипцы А мне, наверное, отдай тогда какую-нибудь жилеточку, да, бронежилеточка мне пригодится Кстати, как бы экипировать бойца, я даже не знаю, можно ли здесь как-то экипировку а, одеть на бойца а, Пока что, ребятки, непонятно, меня этому пока что не научили Так, взяли мы щипцы и можно теперь, кстати, их использовать. Так, ну что ж, давайте берем нашего сапера и нужно этими щипцами, я так понимаю, перерезать колючую проволоку. А где ее перерезать? А, вот, наверное, где-то здесь, да? Так, ага, вот даже мне показано, вот здесь можно перерезать колючую проволоку. Кстати, вот этого типа можно тоже убрать, а пока он здесь... Ходит. А у него, у него остановка вот здесь. Так что давай. Сейчас попробуем с Мы его вырубим. Он вот здесь вот останавливается, я помню, в этом месте. И что-то там начинает решать. Вот сейчас я за ним просто попробую подкрадусь и вырублю его и занесу в кусты. Играем, ребятки, в команды с 2 HD Remaster. Как вам игрушечка? Напишите, пожалуйста, в комментах. Ну а мы продолжаем. Так, все, выдвигаемся за этим типом. Сейчас он должен здесь привальчик сделать. И мы его как раз-таки здесь и оглушим. Давай, родной, перекури, хватит уже патрулировать. Давай, давай, правильно, присядь немножечко на дорогу и получи в голову. Ох, запалили его. Зап... О, запалили, но сразу же, ребятки, отпустили. Они вроде увидели, что произошло что-то, да? У них были подозрения, но сразу же отпустили этот момент. Так, все, ой-ой-ой, тихонечко, тихонечко. А неужели тревога, друзья? Неужели тревога? Неужели я нав... навлек на себя беду? Так, все, ушли вроде бы, да? А Вроде бы ушли, мы рискуем, ребятки, своей жизнью, рискуя жизнью, мы творим здесь такие вот дела, все, они вроде успокоились, как ни в чем не бывало, вроде бы я ушел такой с их типом, и они забили просто на меня так, третий человек в этих кустах, давайте здесь же его и оставим. Так, надо бы его прошарить немножечко. Посмотрим, что у него здесь есть. Блин, я не знаю, зачем мы эти винтовки все собираем. А, ну, кстати, они у нас просто-напросто копятся, так же, как и бронька. Отлично. Так, броньку мы сюда оставляем. И давайте, пора уже, ребятки, прогуляться. Пора нам а, как-то вырезать вот эти вот а, колючки здесь и прокрасться уже а, дальше. Так, сейчас мы это и сделаем. Колючечку мы можем вырезать. На какую кнопочку нам это сделать? Так, вот так вот, ребятки, мы убираем колючие заграждения. Да, наш сапер работает, убирает колючечку. Да, друзья, мы прорвали ограждение. Посмотрим теперь на наши задачи. Так, где наша задача Секундочку, вопросик. А вот наши задачи. Да, мы выполнили, значит, три. Значит, это раза разрезать колючую проволоку и обезвредить мины на той стороне. Так, а подожди, а где мины? Про какие мины вообще речь, я не пойму. Ой-ой-ой, тихонечко, как так-то? Что это было только что, а? Это что это сейчас было, друзья? Мы что, взорвались, что ли, на мини? Я не понимаю. Так, надо бы, наверное, помочь нашему типу. Давайте подойдем. Как он взорвался-то так быстро? А как то ему можно помочь или нет? Или уже все, ему ничем не поможешь, друзья? Сейчас, секунду, я подойду к нему и посмотрим, что можно сделать здесь. Ты что, родной, ты что так уже откис-то быстро, а? Давайте его осмотрим. Как-то быстро у нас наш сапер откис. А, восстановлению, видимо, не подлежит, или что? Почему у него восстановление не подлежит? А где, кстати, мина? А, надо было миноискателем сначала пройти. Сейчас, друзья, загрузим и продолжим. Так, ну что ж, пробуем повторно. Перерезаем колючку. И я сейчас достану, значит, наш с вами аппарат, миноискатель. И попробуем здесь все проверить, как следует эту область. Так, ну что ж, ищем мины. О, вот она и мина, на которой я подзорвался, Да. Так, нужно ее срочно обезвредить. Как бы ее обезвредить? У меня вот был, у меня было, кстати, была опция сразу же, да? Но что-то я как-то... О, вот она опция. Так, обезвреживаем минус. сейчас. Да, да. Наш сапер работает, друзья, работает из последних сил. Обезвреживает мину. Я так понимаю, ее можно забрать, да, эту мину. Так, забираем мину. Противопехотная мина. Эффективное средство для ловушек и засад. друзья. Можно ее... Горячая клавиша Q, мину также. Или О, мину также можно... Выбрать в разделе предметы мощности этой мины достаточно, чтобы уничтожить всех противников в зоне поражения. Чтобы поставить мину, щелкните левой кнопкой мыши в нужном месте. Не беспокойтесь по поводу союзников. Они знают, а мини не, про... не подорвутся на ней ставить противопоходные мины. Может только сапер. Замечательно, друзья. Взяли мы, значит, мину и... Как бы установить-то ее и вообще нужно ли это, я не знаю. Сейчас и проверим, друзья. Так, ну и посмотрим, какие у нас следующие цели. Следующая цели это атаковать офицера и его отряд. Ну, давайте так и сделаем. Но для начала я, наверное, вырублю а, всю, не... всю возможную угрозу, которая затаилась вот здесь вот в кустах. И свободненько покуривает, да, подтягивает что-то там. Сейчас мы тебе покажем, чувачок, как, ну, как нужно это, как нужно блюдить во все стороны. Что-то, я смотрю, совсем расслабился. А ну, получай... Отлично, вырубили, а почему у нас этот тип не может обыскивать, я не понимаю Так, вот же, можно обсмотреть, отлично, смотрим Ох ты, нифига себе, у него какой автоматик есть, замечательно Так, а нельзя почему-то забрать, почему нельзя забрать, секундочку Надо его, наверное, связать сначала Почему наш сапер не умеет связывать, я не пойму А Почему, точнее, не сапер, а вот этот тут вот парень Почему он не умеет с ними ничего больше делать Так, давайте сюда приведем, значит, нашего типа Он, кстати, умеет связывать людей Так, подбежим побыстрее, давай, давай, давай, родной, давай Хоть этот, ох ты, начинается Начинается, друзья, вырубить срочно еще разочек, вырубить его, отлично, так, сапер, подходи, подходи уже, подходи, подходи, не боись, тут уже угрозы нет никакой, нужно срочно его этого типа, значит, упаковать, связать и оставить дальше здесь в кустах отдыхать, естественно, предварительно его обчистив, так, родной, давай, выворачивай карманы, отлично, значит, мы его зачистили, связали, и теперь можно вот этим парнем... Его... Так, не надо его брать. Не надо брать, брось на землю. Так, нужно его залутать просто. Давайте посмотрим. Так, ага, бронька. Берем э, автомат, пистолет, пулемет, МП-40, друзья. Теперь у нас есть вроде как оружие, но как же его применять-то я пока что без понятия. Без понятия, друзья. Так, ну вроде как бронька у нас имеется. Если мы нажмем на У... Э, так, мы экипировали бронежилет. Так, отлично. А на троечку что такое? Или это... А, это снять, наверное, да, я так понимаю. Или что... Так, на троечку, или как, а, так, так, так, а, на джей. А, на джей мы снимаем, да, на у мы одеваем броньку. да, экипировались, и нам надо как-то сейчас, так, а на д что такое, так, с, с, д, меняем какие-то предметы. Так, а в руку, чтобы взять можно было ку, а, не пойму, должно же быть оружие какое-то. Должно, ребятки, у вас быть оружие какое-то, я не понимаю, надо бы как-то вам с оружием поорудовать, что ли, иначе как мы будем воевать-то против а, немецкой армии без оружия, если вы даже оружие не можете взять, давайте глянем на, на инвентарь, тут по-любому должен быть где-то инвентарь наших с вами бойцов, секундочку, опа, экипировали мы, значит, нашего бойца, и он теперь может у нас стрелять, смотрите, друзья, замечательно, пушка есть у нашего одного бойца, так, у второго бойца, надо бы ему пушечку поменять, да, Давайте посмотрим, на какую же пушечку, и вообще может ли он какими-то другими пушками пользоваться, этот снайпер, я, если честно, не знаю, вот пытаюсь выяснить, но почему-то не получается, миноискатель, я вижу, что у него есть, замечательно, пачку сигарет, ну-ка давай выкурим, пачку сигарет, давай выкури, родной, пачечку не хочет он выкуривать у нас, так, секундочку, да, вот я наджи, вроде бы, да, на джи? Да, вроде бы пистолетик у него есть. А, ну что ж, замечательно. Раз пистолет есть, уже живем. Необходимо напасть на отряд, на вражеский. Давайте попробуем сейчас это сделаем. Так, давай-ка, давай-ка, давай-ка, не расслабляйся. Миноискателем надо пройтись, иначе можно нехило так ложануться. Так, второй тоже давай подползай сюда. Сейчас будем а, отсюда потихонечку выдвигаться. С этой стороны мы точно их не обойдем, а вот с той стороны возможно. Нам нужно вырубить вот того еще типа, который стоит а, в центре. Так, подбираемся к нему, но прежде чем подбираться, сейчас секундочку, ребятки, давайте как следует... Так, ну и что ж, давайте выдвигаемся. Для начала вырубим того, а лучше это всего делать сапером, потому что он умеет связывать. Я не знаю, почему этот малой не умеет связывать, но сапер это делает очень-очень качественно. Так, секунду, давайте глянем, никто ли не глядит сюда в нашу сторону. А нет, зато в ту сторону палец здоровски. Так, ну что ж, вот этого давайте вырубаем паренька. Что-то он здесь засиделся. Ну что, здравствуйте, здравствуйте. Как ваши делишки? Как тут на посту стоится хрязь! В голову получил. Ха -ха. Так, давайте-ка его свяжем сразу же. Да. Так, его нужно замотать срочненько. Сюда пока никто не смотрит. Так, и отнести куда-нибудь подальше. Давайте вот сюда вот кустики его отнесем. И положим прямо вот здесь вот, да, в этой части. Отлично. Так, и надо бы, конечно, тебя обшарить еще. Что у тебя есть, а, интересного. Так. Ага, это бы нам лучше отдать кому-нибудь другому, но мы, пожалуй, заберем. И броньку тоже, наверное, да, заберем. Я, правда, не знаю, что потом с этим можно будет делать, но я думаю, что нам всегда в хозяйстве сгодится. Так, глянем еще раз, что здесь в этом ящике есть. Раз, в ящичке у нас пусто, и начинаем потихонечку выдвигаться. Как же нам, ребятки, нам нужно срочно вот здесь вот прокрасить, я так понимаю, но сначала надо бы... Так, куда пополз, а, иди обратно. Сначала, я думаю, наверное, здесь не помешало бы пройтись миноискателем. Да-да-да, чтобы у нас а, не было нигде никаких мин, секундочку. Так, давайте возьмем этим парнем миноискатель и пройдемся здесь. Давай, бери уже, родной миноискатель. Где твой миноискатель? Вставай давай. Так, миноискатель взял. Так, миноискатель, говорю, взял. Отлично, пошел, пошел, пошел. Где, мины есть? Нет? Мин вроде бы нет. Так, обшаривай здесь все. Да, вроде бы мин не осталось. А, надо, мне кажется, вызвать как-то и вытянуть их сюда. А, давайте мы установим где-нибудь мину вот здесь вот сейчас, и пускай они выходят, а мы а, посмотрим, как а, будет у нас. Заодно, из, по, заодно попробуем, ребятки, устанавливать амины. Как же у нас можно их установить? Вот, ребятки, вот сюда устанавливаем мину. Вроде тут, в, так нет, вот сюда поближе. Ой, ой, ой, запалили, запалили меня! Ой, ой, ой, ой! Поставил мину, беги, беги, беги отсюда, беги, парень, беги, прячься за укрытие, прячься, прячься, черт, завалили нашего. Ага, отлично, взорвались. Так, берем второго типа, выдвигаемся, выдвигаемся, все, пора атаковать, пора атаковать, типок, это твой день. Все, бери автомат и, и пошел, пошел в разнос. Так, бери автомат, говорю. Автомат взял, автомат, автомат. Бери, бери, бери. Битва, битва, битва. Все, пошел. Пошел огонь. Так, отлично. В другого, в другого стреляй. Стреляй в другого. Да что ж такое это будешь делать-то? Опять, ребятки, неудача. Ну как так-то? Расшатали у меня обоих бойцов, к сожалению. Сейчас, ребятки, за... начнем еще разочек. Что-то прям неинтересно стало. Как так-то? А я не понял. Надо аккуратненько установить мину. Это самая главная наша цель. И выманить их оттуда. И благодаря этому у нас сразу же будет минус несколько бойцов. Так. Ты секундочку пока угомонись. А тебе нужна мина. Тебе нужна мина, которую нужно поставить куда-нибудь так, блин, найди уже мину, а я не знаю, да что ж ты будешь делать-то, а? немножко сложновато мне разобраться. Так, вот сюда вот ставь мину, тут пока что вроде бы тебя никто не видит. Давайте посмотрим, куда он смотрит. Так, отлично, мина установлена, и надо бы сейчас как-то привлечь их внимание, да, их как-то надо вытянуть на себя, чтобы они все выбежали и, и, и начали тут уже а, воротить дела. Давайте попробуем, сейчас пробежимся сюда и... Так, второго, второго парня поставим вот сюда, он у нас будет здесь стоять с автоматом. Если вдруг кто-то выбежит, он начнет всех а, срочным, в срочном порядке выносить, да-да-да. Так, вот сюда вот, ребятки, давайте встанем. Ох, какая скорость, вы видели? Я два раза крикнул, он просто ускорился до невероятных скоростей. Так, секундочку, сейчас мы, ребят, все организуем и вынесем эту пачечку фрицев секунду. Так, кто у нас будет завлекать? Так, наверное, малого сейчас отправим. О, под, пошла жара, пошла жара. Так, не стреляй сильно. Давай, побежал, побежал, побежал. Беги, беги, родной, беги, вытягивай их на себя. Вытягивай, не убивайся только. Не убивайся. Убили моего типа. Так, никто не хочет бежать на, на бомбочку. Это очень плохо. Это очень, друзья, плохо. Так, ну мы сейчас попробуем. Так, вы, давай, бери себе пулемет в руки. И айда, пошел. Пришло время повоевать немножечко. Огонь! в одного. Стреляй же, стреляй! Ты что, стрелять не умеешь, что ли? Нет, ребятки, что-то как-то вообще. Сам же, по-моему, на своей мини и подзарвался. Хреновенько сыграли, но ничего страшного. Сейчас попробуем загрузиться и сыграть еще а, разочек. Так, а, ну что ж, для того, чтобы всех вытянуть сюда, а, нам необходимо просто привлечь их а, внимание. Ты давай, малой, вставай сюда вот куда-нибудь, да? Ну, а ты, старшой, а, вставай куда-нибудь, не знаю, за укрытие, что ли. Так, давай мы сделаем так. Ты вставай вот в это укрытие и мы попробуем пошумим отсюда. Но нам все-таки надо их как-то выманить сюда лучше. Давайте попробуем... Так, о, ускорился тоже. Смотрите, что творится, а? Так, он ускорился, соответственно, из-за этого он сильно шумит. Так, давайте постреляем, попробуем просто в воздух. И выманим их на себя. Пошла жара. Ну, огонь! файер, файр так, все. Так, отлично, хорош стрелять, хорош стрелять. Проходи сюда, проходи, уходи с линии огня, вытянем их. Ну что ж вы, вы не взрываетесь-то, а? Что ж вы не взрываетесь-то? Так, второй. Поддержка, поддержка, давай уже огонь, огонь, огонь, бей всех, бей, бей фрицев, бей их всех, отлично, завал, завалил, молодец, всех завалил, всех завалил, но только нашего слили, ребятки, операция завершена, но нашего одного бойца убили, и это очень плохо, я бы, наверное, хотел переиграть, но мы продолжаем учебный лагерь, вторая а, миссия, ну а вторую миссию, естественно, мы будем, ребятки, Делать в следующей серии Вот давайте просто сейчас посмотрим вступление Тут у нас типы, значит, ползут Интересно, вот только остались ли кто-нибудь Нет, тут, ребятки, все совершенно новые типы Зеленый берет Группа отстала от своих Потянем руку и помощи с ножом Сапер, насколько мне известно, в топ-домике есть радиостанция Так-так-так Ага, понял, что с домик тут прям в зона боевых действий, я смотрю, идет. Когда ситуация стабилизируется, мы свяжемся со штабом по радио. Говорит нам зеленый берет. Мне очень хочется узнать, что в тех ящиках. Да-да-да, у нас такая же тема, как в прошлой миссии. Нам надо обшарить ящики. Ну, что будем делать, мужики? Так и будем здесь лежать или уже начнем действовать. А, не баклуши бить. А ну давай, все встали, отряхнулись, встрепенулись и погнали. Хорошие вачки, живай, Давай, гоу-го-го, в атаку. Ну а в атаку мы выйдем обязательно, ребятки, в следующей э серии. Ну что ж, вот такая вот у нас игрушечка под названием Команда с 2 HD ремастер. Это у нас значит ремастер старой игры с 2, который заиграл в данный момент совершенно новыми красками. Если честно, мне игрушечка понравилась. Я ставлю ей 6 баллов из 10 возможных, а потому что, как говорится, есть еще к чему стремиться и есть что здесь дорабатывать. но что ты, зритель, думаешь по поводу этой игры? Пиши, пожалуйста, в комментариях. Я непременно тебе отвечу. Но для того, чтобы братишка Scratch продолжал пилить видосы и дальше по этой замечательной игрушечке, пожалуйста, давайте наберем на эту, на эту серию 400 просмотров и хотя бы 50 лайков. И я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 С вами был Олег, он же Scratch. Всем добра, ура, игра ненадолго прощается с вами. До новых встреч, друзья.